Спасибо, что согласились встретиться со мной сегодня. Нам нужно многое обсудить. Меня зовут Тим, я здесь исследователь третьего уровня. Мы очень мало знаем о вас, поэтому не могли бы вы начать с вашего имени, пожалуйста. Я не собираюсь тебе говорить. Ты меня проигнорируешь. Хорошо. В каком году вы родились? Я же говорил. Ты даже не заметишь, если я ударю тебя по носу. Спасибо за год. А есть ли у вас точная дата? Я же не сказал тебе год. Эй, эй, док, смотри. О, мне очень жаль, у меня из носа идет кровь. Это очень странно. Обычно такого со мной не бывает, простите. А, ты такой же, как и все остальные. Док или Тим, кто ты там? Это не имеет значения, он не будет важен для истории. Это мое шоу, и ты единственный, кто действительно может меня видеть. Видите ли он еще этого не знает, но во мне есть гораздо больше того, что бросается в глаза. На первый взгляд я в основном ваш средний Джош Мо, но позвольте мне рассказать вам несколько историй. Док, ты тоже можешь послушать это или по крайней мере попробовать. Если ты еще не начал, то скоро начнешь. Добро пожаловать на место в первом ряду, друг. «А теперь, может быть, вы расскажете мне о своих аномальных способностях? Вы не можете получить физическую травму, верно Дин, «Динь-динь-динь, это единственное правильное утверждение обо мне. Я был очень молод, когда понял, что непобедим термин, который я использую, потому что все еще надеюсь, что смогу умереть». «Мне было лет шесть-семь. Брат никогда меня не любил, и до сих пор я только догадываюсь, почему. Очевидно, у нас никогда не было честного разговора об этом. И это только начало моих аномальных способностей. Как вы, идиот, и любите их называть?» «Следующий вопрос. Спасибо, но я не понимаю, какое это имеет отношение». «Чувак, я только что рассказал тебе историю своего происхождения. Разве ты не об этом спрашивал?» «Я просто пытаюсь дать людям то, что они хотят. Должно быть еще больше, чем остальные». «Спасибо, что так любезно ответили. Как по-вашему, это повлияло на вашу повседневную жизнь?» «Ну, вы этого не знаете, но я не хороший человек. Простой и ясный». Я не чувствую ответственности за свои действия, я не могу пострадать и никто никогда не думает обо мне плохо независимо от моих действий. Я провел большую часть своей жизни, оскорбляя и нападая на людей, и это никогда не имело последствий. Вот пример, так что возможно что-то из этого попадет в твой маленький мозг. В тот день, когда ваши МТФ захватили меня, я ударил человека в лицо, украл две чашки кофе, взял в леденец у ребенка, спустил мужику штаны, разрисовал лицо уличному художнику и съел пикник одной парочки. Все это было у всех на виду, и никто не нашел в этом ничего плохого. Вот как выглядит мой обычный день, док. Я просто объясню вам по буквам на случай, если вы еще не поняли. В основном, когда я говорю или делаю что-то, мои слова и действия не являются тем, что они воспринимают. Та моя версия, которую все видят и слышат разумно, добра и в общем-то совсем не похожа на меня. Я понятия не имею, что они слышат, когда я говорю, или что они видят, когда я что-то делаю. Я думаю, что никто не знает, когда я бью их или оскорбляю, и поэтому я привык так делать. Это делает жизнь намного проще, особенно когда приходится справляться с тем, что тебя везде игнорируют. Даже этот идиот, который притворяется, что интересуется мной, говорит, что хочет узнать обо мне побольше, но понятия не имеет, кто я, потому что видит самозванца, когда смотрит на меня. Это действительно нелепая насмешка над тем, кто я есть. Я могу убить этого парня только за то, что он оскорбил меня, как только мне надоест эта шарада. Вам достаточно, док? Да, спасибо. Это было немного расплывчато, но мы сможем вернуться к этому вопросу позже. «Теперь у нас есть несколько вопросов о вашем воспитании. Считаете ли вы, что какие-либо факторы окружающей среды могли повлиять на ваши способности?» «Это очень и очень маловероятно. Хотя, если бы это было так, то их было бы очень сложно обнаружить. Я столько пережил, док, что ты бы мне позавидовал. Я сбежал из дома в 10 лет. Я занимался скалолазанием в Индонезии в 12. Я ограбил свой первый банк, когда мне было 14. Да, ты меня правильно понял, мой первый банк. С тех пор их были десятки». «Я принял участие в ролейных гонках, когда мне было 15. Я был виновником массового крушения на трассе и впервые увидел человека, сгоревшего заживо. Я ходил вокруг военного корабля ВМС в одежде для игр, и ни один человек не обратил внимания. Я стал причиной нескольких побегов из тюрьмы. Все это будет выглядеть как сплошные шутки, как только я закончу с этим местом. Жаль, что вы, ребята, знаете только о моей неспособности пострадать. Ты даже не представляешь, с кем имеешь дело, док». «Хм, интересно. Сможете ли вы сказать, что причиной этих событий стала ваша семья?» «О, хорошо. Это почти имеет смысл. Я дам тебе еще одно очко за это, док. Отвечая на ваш вопрос, я действительно думаю, что моя семья внесла свой вклад. После того, как мой брат попытался убить меня, я стал безжалостен к нему, и мои родители никогда не наказывали меня». Даже он не понимал, что я говорю или делаю, и постепенно я начал учиться. Я был невидим. Так было всегда, так что привычка к мелким кражам появилась у меня гораздо раньше, чем у большинства детей, и через пару лет я понял, что вполне могу обойтись и без них. Я бы сказал, что остальное уже история, но я единственный, кто знает правду о моих приключениях, так что это неприемлемо. Я вижу. Есть ли у вас конкретные примеры? Тебе действительно нравятся детали, не так ли? Полагаю, ты все еще говоришь о моей семье. Вау, дай мне подумать, должно быть что-то еще. Я думаю, что ухожу, Марти. Если хочешь, можешь пойти. Я знаю, как раздобыть еду и прочее. Это может быть весело. Ты же знаешь, как мне хотелось бы, чтобы ты не был таким паенькой. Мама и папа, строги ко мне, только потому что ты их маленький ангел. Тогда, может быть, я просто уйду сам. Ты же знаешь, что случилось несколько лет назад. Я сделал это только потому, что должен быть таким особенным. Я гораздо старше, ты всего лишь ребенок. Почему они думают, что ты такой особенный? Да что с тобой такое? Тебе не к чему ревновать. Они даже ничего обо мне не знают. Ты меня совсем не знаешь. Ты просто игнорируешь меня все время. Да ладно. Я знаю, что это было неправильно. Очевидно, я рад, что ты выжил. Ты все еще мой маленький брат. Я, я просто говорю, что не ты не младший, не но не я всегда в твоей тени, тени так или иначе. Теперь я бы не сказал, что есть конкретные причины, по которым я ушел. Спасибо. Есть еще одна тема, которую мы хотели бы затронуть. Учитывая ваши существенные отличия от большинства людей, можете ли вы сказать, что чувствуете себя отделенным от остального человечества? Хорошо, теперь ты хочешь копнуть глубже. Я нахожу этот вопрос странным, потому что вы понятия не имеете, насколько я отличаюсь от остальных людей, но давайте рассмотрим его. Кажется, это очень важный вопрос. Я человек уверенный, но по сути своей непобедимый. Я имею в виду, что могу управлять каждым встречным человеком и системами. Извините, что забыл упомянуть эту часть, которая, надеюсь, объясняет побег из тюрьмы. Одно дело гладко разговаривать с людьми, другое, когда можно управлять автоматическими замками и тому подобное. На самом деле меня не держит здесь против моей воли. Я просто жду. Вернемся к вашему вопросу, док. Если бы я чувствовал какую-то связь с остальным человечеством, я бы не обращался с ними так, как я это делаю. Но я в конечном счете одинок. И все, что я делаю, хорошо или плохо, только облегчает мне жизнь. И эта тяжелая, одинокая жизнь, док, у меня никогда не было настоящей человеческой связи. Даже не уверен, что узнал бы ее, если бы она у меня была. За пределами этого все, что определяет ваше существование, есть совершенно чуждое для меня. Я никогда в своей жизни не работал. Я понятия не имею, что такое любовь. Я не боюсь смерти. На самом деле, я бы сказал сказал, Что с нетерпением жду того дня, когда я найду способ убить себя. Моего морального компаса не существует, поэтому да, я бы сказал, что я очень отделен от остального человечества. Я даже не знаю, могу ли я вообще называть себя человеком. Это очень интересно. Я возьму это на заметку. Еще один вопрос, и я буду признателен за вашу честность здесь. Может быть, вы воспользовались своими способностями и причинили кому-то вред или направленно, зная, что вы не можете быть ранены. «О, док, ты даже не представляешь, что это не просто отсутствие физического риска. Нет никакого чувства сожаления вообще. Однажды я целую неделю держал парня в клетке, только потому что думал, что он меня поймет. Я накормил его и дал ведро. С ним все было в порядке». Оказалось, что он просто глухой, поэтому смотрел на меня и пытался разобрать, что я говорю. Даже от небольшого внимания хочется посадить парня в тюрьму, чтобы у меня был кто-то рядом, с кем я мог бы поговорить. Но, док, я просто буду с тобой честен. Это односторонний разговор становится все менее и менее интересным с каждым твоим вопросом. А это означает, что я скоро уйду и есть большой шанс, что тебя убьют в этом аду. Весь личный состав, имейте виду, по всей территории зоны наблюдается нарушение сдерживания. Доступные охранники и все находящиеся в зоне МТФ немедленно прибыть в оружейную палату. Остальные сотрудники должны укрыться на месте. Повторяю, мы столкнулись с нарушением сдерживания на всей территории зоны. Если вы не подготовлены к бою, вам приказано укрыться на месте до дальнейшего уведомления. Но боже, это нехорошо. В этой зоне есть Кетер. И он не так уж и далеко отсюда». «Слава богу, так приятно слышать, что ты говоришь что-то осмысленное, док. Жаль, что я не могу разделить эту ярость, чувствуя, что она должна быть настолько сильной, что они могут умереть в любой момент. Было приятно поговорить с тобой, Тим. Это было очень полезно. В каком-то смысле я уже очень давно не думал о своем брате». «Нанесу ему визит. Посмотрю, где он не живет. Не знаю, узнает ли он меня. Ну, тогда до свидания». «Конечно, я волнуюсь. Я, может быть, и бывал здесь, но любой исследователь смиряется, когда знает, что имеет дело с чем-то действительно опасным. Жаль, что ты не знал». «Удачи тебе, Тим». «Подождите, не открывайте это. Вернитесь и сядьте. Вы тоже должны укрыться на месте». Надеюсь, что теперь вы понимаете, есть что-то в причинении хаоса, смерти и разрушений, что успокаивает одинокую душу. Делай все, зачем хочешь наблюдать, не так ли? Я надеюсь, ты хочешь стать фэндомом. Я имею в виду, что в этом суть, не так ли? Единственный, кто гарантированно будет всегда рядом с вами, когда реальный мир на каждом шагу подводит вас, это ваши воображаемые друзья, наблюдавшие за вашей жизнью по телевизору. Каким шоу она будет?